Когда мне было совсем немного лет, году примерно в 96, я помню такую ситуацию. Я гулял с девушкой, и мимо нас проехал вот такой глазастый Mercedes. И она мне с такой маленькой долей разочарования тогда выдала. Ты голодранец, у тебя никогда не будет такого автомобиля. Так вот, дорогая, я купил такой Мерс. К сожалению, не помню, как ее зовут. Я вообще ее плохо помню. Но сам факт этой ситуации отложился в память. Любые вещи достижимы. Я собрал машину вроде на ходу, накачал колеса. Решил перегнать ее домой от ребят, потому что ребята уже попросили забрать машину из гаражей. И все закончилось тем, что где-то на полпути.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 поднимается на подъемнике да ладно глаза тут светит она а хрен да ни хрена, на хрена. Okay. Так, гена вышел в эту сторону самый мой пожилой богин, которого я знаю Завязывай на я даже не знаю оскорбил ты или где ну вот, сняли генку да, машина подсыхает да генератора нет ремень скинут плюсовая крем висит где-то спереди помоет под гидроусилителя идет масло течет в итоге отнес сервис поменяли диодный мост разобрали гена в масле разумеется весь но я буду мыть двигатель помою генератор тоже Поменяли диодный мост, таблетку. Сейчас будем ее вставить. Новый ремень. Бош. Прошу вас, человек с фонариком и с правильным ключом, не буду вам мешать натягивать ремень. После долгих мучений удалось одеть ремень. Дело в том, что там внутри натяжной ролик. И под ним спрятан. Спрятана гайка. Гайка на 17-16. Больше похоже на 16. У нее можно натянуть его. Как выяснилось. Но чтобы его найти, надо было сначала помучиться со центральной гайкой. Торксом на 40. Так. Первая заводка. Нейтраль. Чего-то там дефект. Самый главный вопрос. Что показывает нагрузка? Отлично, значит проводка. У нас нормально доходит к аккумулятора. Гена показывает 14. Кручим печку, включил фары, нагрузка проседает, напряжение проседает, но, но все равно больше чем. Так, холостой, все равно 14,10. Все, Гену починили, можно радоваться жизни. Генераторы поменяли диодный мост он полностью прогорел, видать машина то ли стояла, то ли грязь столько забилась, что-то произошло и в общем Гена умер к слову, генератор может быть и не родной стоял, но он ни разу не вскрывался, мне сказал так мастер мы как, мы сняли генератор, я отнес сервис, где ремонтируют генератор дело в том, что там где я работаю, это большая там вокруг промзона и очень много всевозможных сервисов по ремонту всякого разного, ну, в том числе стартеров генераторов. Проверили на стенде, все хорошо работает, под нагрузкой все, генератор показал хорошие данные, коллектор точить не пришлось, он еще живой, свежий, поменяли таблетку заодно, щетками, и в принципе все, поставили машину, половиной тысячи ремонт генератора. 4000 снять, поставить. Плюс ремень. Новый ремень поставили. Бошевский. Все. Машина снова на ходу. Едем, греемся. Минус вылез. Планка, держащая радиатор, отвалилась. Просто ее надо обратно приваривать. Внутри это выглядит. Вот так вот. Ну, вот я и приехал. Вот это вот то, на чем висит радиаторы. Путерброд из радиаторов. Она банально сгнила, оторвалась. Радиаторы повисли вниз. Видно? Теперь надо будет разбирать опять морду, подваривать, на место ставить все. Вот разобрали машинку, уже вот в стадии подварки. Она уже варилась, как видно. Сейчас я фокус настрою. Все на место поставили. Сейчас обработаем антикором. И снова побежит по дорожке. Закончили мы вчера, когда уже было совсем темно. Все тестирование и прочее заняло кучу времени. Залив жидкости и прочее. Но на следующий день вот могу показать готовый результат. Все было за антикорено. Сейчас попытаюсь фокус навести. Все видно. Отсюда не особо. А то, наверное, отсюда виднее бы. Видно, что уже все в антикоре. Но все равно китайский бампер, он немного более короткий по высоте. И немного радиатора кусок висит. Это уже никуда не спрятаться. Сейчас подсветить. Поэтому надо ездить просто аккуратнее теперь. Вот я еду прямо, но при этом руль у меня видно, не видно. Стоит не совсем прямо. Связываю это с колесами. Одна из причин, что горит бас, это колеса разного размера. Здесь стоит Мишлин, Ты 185 колеса, видно, да? Размер 185, 65, 15. Сзади стоят вообще не шипованные, кардиант, отечественное качество, но в размере 195, вот, если видно, я даже поверну, 65, 15. С этой стороны тоже сзади Гардиан не шипованный, Не совсем я верю в отечественную резину К сожалению По крайней мере в нешипованную точно А правая стоит Передняя там 185 А здесь 195-65-15 И при этом у этого колеса Выпуск нулевой вот эти Две цифры 00 2000 год Со всеми вытекающими Соответственно, ошибка баз будет гореть. Но мы сейчас попытаемся поменять резину. А дальше сбросить ошибки и покататься. Еще подарок от прежнего хозяина был. Резина стояла. Резина немного поджеванная, которая у меня стояла. А -а -а. жеванной стороной внутрь. Соответственно, она рулилась в обратную сторону. Поэтому а -а -а. меня болтала машину нещадная. Я не просто. Машина неуправляемая. Правая сторона вроде нормально стоит, а вот левая сторона у тебя. Ну, я соответственно, ее буком все время несет, когда я трогаю все время. Ну, конечно. После замены колеса. Давайте поставим. Заведем. Я сбросил ошибки. Не стал снимать на морозе. Удивительно, но он пишет. Минус 3,5 градуса. Все едут домой. Сейчас попробуем заведем. Посмотрим, ошибки остались или нет. Все, ошибки исчезли. Но это не значит, что ошибки исчезли. Сейчас мы попытаемся немножечко проехать. Если ошибки все еще не загорятся, то значит, действительно, проблема была в колесе. Ну, едем. БС срабатывает. Удивительно, но еще не загорела. Обычно загорается к этому моменту уже.